Бреклёвский, если нет, то вообще нет. потом поток. Yeah. А чё не зажимаешь? Поехали, газ нажми, разворачивайся. Раз, два, вот. Газ yeah. удерживаю, совершенно нормально. то есть, Not really. Последняя. По какой полосе двигался? По, по правой. Разве? А, по Держи свою полосу. Почему посередине двух полос? Наш Так, я наверное закрою, да, ты мерпишь. говорить надо убираем газ uh -huh. зажимаем сцепление uh -huh. начинаем торможение тормоз убери uh -huh. вторая передача Ясно. я просил тормоз убрать теперь первая передача остановилась uh -huh. выезжаем по дальнему радиусу если встречки нету разворачиваемся Цепление, убираем газ, нажимаем, держим полосу, Сцепление вторая, продолжаем лежать. спереди препятствие, Обещаем. левый поворотник, зеркало перестроения, газу больше, набираем скорость. полосу держим свою Воротник выключаем сцепление треть спереди знак стоп ты поворачиваешь руль право-направо Эти каждый раз поправляй его Ставлю тормозим останавливается Тормоз Докатись Докатись И остановись Передачу Начинаем По какой полосе шла? Держи ее Опять Рельсы проедем После них набираем складость Набираем до 20 Набираем до 40 И Перекрестки направо поедем Правый поворотник, зеркало да. Ну и начинаем торможение Все стоят Сцепление где? Скидываю. Конечно мы остановились на этой передаче, мы не можем подвинуться, mm -hmm. но подвинуться надо. No, так ставь, подвинься. Mm -hmm. Ждем зеленый. Зеленый кого пропускаем? Трамвай есть на месте? Как ты будешь пересекаться вообще с трамваем? А нет, у нас главное никого. У нас нет главного. У нас зеленый сигнал светофора. Пешеходы. Сцепление первое. На пешеходов пропускаем при повороте направо. Газ, удержи пока зеленый. Пешеходный переход Торможи. Никого нету, нет, просто убедись У -у -у. Если кто-то будет, тогда тормозь Спереди препятствия проезжай. Поворотник Зеркало Перестроение вот. И скоростное ограничение после перекрестка Начинается Газ убери Скорость должна быть не больше 40 Газ держи Ну и поворотник выключи Иначе всех обманываешь Здесь остановки. Ага. Скоростное ограничение. Ну куда уж? Ну что ты останавливаешь? Или останавливаться до, или уже проезжать. Они так, что. может остановились, может нет, приторможу, наверное, и на красный проеду. Такого не должно быть. Или да, тогда газ, или нет, тогда тормоз. Притормози на поворот идем. Вот здесь вот ты сейчас на второй двигаешься, потому что больше 40 мы не набираем ага. Поэтому мы не переключались на поворот ага. а, просто. а там вот по технической Ты ехал там 50. Ага. Там уже надо будет переключаться, то есть со сцеплением Здесь остановки Красное ограничение 40. И? Да, и только 40. красный горит Остановись. Теперь уже красный горит, теперь уже не проезжаем. В ближайшем разрешенном месте разворот. Для разворота первым делом. Быстро. Давай. Посмотри в этот раз Поворотник покажи Никто не знает, что ты хочешь перестроиться. Вон за ним перестраиваемся Давай Газ убери Вот он разрыв Тормозим на разворот Тормоз убираем Подальше проезжаем Закручиваем, заезжаем И пропускаем Встречу. Передачу поменяй Задница почему-то осталась у тебя там. У тебя должна была заехать полностью. Ну конечно. У тебя задняя часть мешает остальные машины. И поехали, наверное. Нету же никак. Почему откатываемся? И при этом поворотник у тебя должен гореть, пока ты не развернулась. То есть здесь да, даже он выключился, uh -huh. надо продублировать его, включить по новой. Вторую. посередине двух полос идешь. Одной. Как одной? И разметку не видишь совсем вот что ли? Оно. А вот это место ставлю. Ничего, Нет. что мы посередине двух полос идем. Вот у тебя левая разметка, видишь ее? Да. Прижмись к ней. Хорошо. Вот у тебя правая разметка. А -а -а. Видишь ее? Прижмись к ней. А теперь найди мне середину этих двух разметок и держись по ней Вот она Где? Середина, вот Середина между двух разметок Вот Нет Серьезно? Посередине вот есть. Вот разметка идет, ты не видишь что ли прерывистую разметку? Видишь вот точно? Да. Зачем ты за нее вылезаешь тогда? перекрестки направо поедем перестроить да? обязательно только не на сплошную с правым поворотником это левый посмотрев правое зеркало есть перестроились ищем перекресток где перекресток где машины вот выезжают да право поворотник указываем газу Чуть-чуть да, притормаживаем Ты и так на второй На второй едем Не жми столько Не отпуск, отпускай Отпускай тормоз Ехать надо Не в забор только Дальше газ Спереди препятствия Опять в бордюр едем А вот сейчас вот выезжаем, чтобы вот эта разметка была посередине автомобиля. Воротник выключаем, чтобы никого не обманывать. Держимся пока посередине. Обратно возвращаемся к себе. Опять препятствие Поворотник <с> Опять препятствие Жди, жди Или объезжай Но Объехать у тебя встречка Поэтому объехать не можем, жди можно остановиться подождать, пока не разберутся между собой Поворот налево на перекрестке Тормозить начинай Сцепление Почему без сцепления работаешь? Ну, кто знает Ты же видишь машину До конца доезжаем, да? Ни до какого до конца не доезжаем И до края перекрестка доезжаем ага. И останавливаемся Смотрим по сторонам ага. Останавливаемся ага. Смотрим по сторонам Он А этот Едет. Так в чем дело тогда? Почему мы не останавливаемся И не смотрим? Еще раз смотрим по сторонам ага. и завершаем маневр Вот теперь выезжаем по прямой До середины ага. И выполняем разворот Закручивай руль, в забор идешь. Да. Отпусти педаль. Дожми да. до конца. У меня степни не зажимаются. Okay. ты будешь перестраиваться деревья я собираем поворотник включаем У края остановка передачу меняем на первую это не край до края надо ехать чтобы видно было очень много первую передачу просто доехать до края У края остановись убедись и выезжай Направо поедем. Рано-рано заезды есть. Вы сейчас? Да, чуть-чуть покажу. Ждем стрелку. У -у -у. То есть останавливаемся. Как остановилась, передача меня и поехали. Наша стрелка горит, можем двигаться Газ удерживаем Не ускоряем, а удерживаем Ускоряться было сейчас по прямой скоростного ограничения нет. Надо набирать. На перекрестке выполним поворот налево. Левый поворотник, зеркало, перестроение. Пока выключаю, да? А? Пока выключаю? не отключу. У тебя больше левых поворотов нету. Ближайший перекресток достать Левее держимся. Снижаем скорость перед поворотом сцепление то у нас <свес> убери <тормозу> Вторую <свес> передачу поставить а, <свес> <Да, мы сцепим. свес> <Начинаем. свес> сцепление больше, больше, больше, больше, больше. По прямой доедет сначала, посмотри, где... вот отсюда заезжаем И пропускаем встречку Так они проедут mm -hmm. Продолжай движение Начинаем This room. что ли мы же видео записывали по первую передачу чего вы не получили мы же для этого собиралась в прошлый раз так проезжаем дальше газ удержи эта педаль тебе не нужна Заехав на рельсы убирай. Ты мне сейчас в бордюр приедешь. Можешь полосу держать ровно. Даже если руль уберешь, машина будет. Руку уберешь, машина будет ровно ехать. Перестань рулить. Два поворотника нужно. Левый поворотник. Сейчас правда. Нет, пока. Ты же не повернул еще налево. Поверни налево. Вот. Вот теперь будешь правый поворот включать, чтобы повернуть направо. Дальше набираем вторую. А -а -а. С асфальта не съезжаем. Выбери мне место для разворота, развернись, с асфальта и не сюда. съезжаем. И сюда? Да. Гас поворот не будет, и поторм, и отпуск, Далее, и выезжай, стеклинь по этому Перед выездом, остановись. Только куда на обочине? Вот асфальт, вот наша дорога. Мы на асфальт не ехать. Зачем ты мне здесь руль поворачиваешь? Нам надо на асфальт выйти. Сцепление первое, даже педаль до конца. Поворотник указываем. Выбери место для остановки, остановись. Я же могу здесь остановиться. Да, тут. тут у нас есть всех. Можно? Правый поворотник. Да. На правую И останавливаемся. Вот. So. ограничение здесь да, 60. модельная техническая у вас 60 идет с скоростное ограничение то есть он здесь тоже может по сути попросить разогнаться <coughs> самостоятельно здесь набирать не надо же до переезда потому что а вот на техническое лучше сами наберете На право поедем. Нападем. содерживаем, поворачиваем, не разгоняй на крайнем правом, а вот сколько-то могу не Тут здесь держимся по правой полосе. Светофор видишь. Потому что здесь за кусток до последнего не видно его. Весь нажимаем, опережаем транспортное средство. Это больше. Тоже на начинаем. Знак стоп. Не пересекаем. Перевечу. Друзья, уже аккуратно потихонечку Теперь движет ноги Маневры. выбери мне место для разворота развернись для разворота поворотник снижаем скорость снижаем торнус, пропускаем встречный машину закручиваем до конца Верите препятствия Поменьше рулем Работаем и не разворот делаем А перестроение Что делаешь? Чё, Посидим поиграемся Может остановимся тогда поиграемся Давай не в движении только Газ нажми поехали Четыре раз воткнулся а мазить начинай с next Я Крестки выполнен прямо поворот. Пока не в машину. Третий давай. Видим же, пока зеленый горит. Приезжая к перекрестку, снижаем скорость. Вступление Состояние... не пересекаем. na kraju prało Skaza stałem 50-60 идёт, 40 начнёт, соло 3 сечения. Видишь знак 40? Видишь? Спереди препятствия. только я вот показал так что там 40 идет что превышли следим за скоростью передачу 3 секунды останется начинай Ограничен а тот воды следи тогда перед поворотом притормаживаем Одну не мог прогнать в середине дороги Вторая в бордюр едет что как-то вот, вот же вот разметка Нарисовано все видно Между ними едет между, Не по ним Прибери мне ближайшее место для разворота Развернись Ближайшее место у нас напротив автомарки, Вот здесь вот, да Подъезжай, газ убери Поворотник укажи Касу убери, это давно было уже Тормозим Смотрим рельсы Сзади спереди нет трамвая Еще притормозим Тормоз убираем Закручиваем И Не, рулю зачем? Руль держи, надо же дворотный. Передачу Звучаем Основное ограничение Поэтому ты едешь 43 Стоит эта страна что-то А страна 40 идет ограничение Не превышаем Превышение хоть на один все не зачетно В ближайшем регулируемом перекрестке разворот выполнен. Опять превысил Следи за скоростью. Гончится. Понятное дело, об этом я и говорил. То, что прямая дорога, вроде хочется ехать быстрее. Но скоростное ограничение нам не позволяет. Поэтому надо удержать. Но они ниже 30, сейчас заснем. так и держим при этом на дорогу смотрим команду повтори Заворот выполняем по малому радиусу Сейчас нажми Давай-давай-давай-давай Вот он тебе показывает пример Запишу вот, вот здесь вот Закручиваем И завершаем Ну и под лего стрелку само собой никого не пропускаем Поэтому малый радиус да? Все? Идем дальше? На следующем перекрестке поворот налево. Где перекресток? А? Где? Ага. Подъезжай, газ убирай Смотрим сзади трамвай, спереди трамвай. Нет на горизонте. Когда заезжаем рядышком, вон с акцентом встаем, падаешь что Сцепление зажимаем. руль закручиваем, закручиваем. Рядом это не.. Не да. мой такой рядом. Куда на второй передаче первый поставь? Закручивай, закручивай, закручивай. Супер. Вот это вот называется рядом. То, что ты сделал, это за ним ты стал У нас же все уже тоже большое Здесь несколько машин глядят Единственное, он первый приезжает А теперь мы можем ускоряться пока вот теперь ускоряться. пока никого нету, пошли боковой интервал скорее всего и обратно вернусь поворотник надо выключать опять препятствие опять не ускоряюсь из-за встречи лучше помедленнее, но боковой интервал держим не справа слева так вот посередине двигаемся А теперь газу больше Пока встречки нет Боковой интервал больше само собой. Поворот не давно должен был быть Выключен А теперь справа На перекрестке Поворот налево при притормози неровность До края докатись, встань Смотрите, попытки может получиться Только до края надо будет Передачу поменяй Вот из-за этих машин не видно ничего До края еще поближе подвиньтесь Стоп Вот теперь обзоры есть вот теперь можно посмотреть и влево, и вправо. Есть кто? Нет. Тогда поехали. По прямой до середины и поворот поворачивай. уже обижаешь. Если обижаешь, тогда поворотники. А если просто прижимаешь, ай-яй, едем посередине середине дороги. Перекрестки поворот налево. После поворота остановка с заездом на прилегающую территорию направо. Все понятно? Судя по прямому выезжаем Выпускаем встречный поток Перекрываем вот этих вот получается Дальше вот этих перекрываем И стой Истеричку Все пропустим Вот нос к нему не надо было засовывать Вот теперь продолжай движение Поворачивай Для чего мы их перекрываем Чтобы они не смогли уехать Пока мы не стартанем, направо заезд и остановка.